Родных туристов может сократиться более чем наполовину. Количество туристов возрастет до 1,6 миллиарда. Если еще сегодня, то вовно у нас теперь на сегодняшний момент сбылись. А так ли это? примерно сколько туристов будет, сколько будут тратить,